Всем привет! Вы на канале Самовар, и сегодня в своем видео я расскажу вам, как почистить диск C. Заходим в этот компьютер на Windows 11. Ну, в принципе, можно применить и для Windows 10, XP, семерки, восьмерки и так далее. Выбираем диск C, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем Свойства, и здесь у нас есть очистка диска. Нажимаем на очистку диска, он нас сканирует и выдает, сколько что занимает. Вот временные файлы интернета, мы их уже почистили, 11 килобайт. Кэш, можно вниз пролистать и увидеть. В основном здесь память занимают обновления, которые у вас установились, но автоматически из компьютера не удалились. Они занимают по 2, 3 и выше гигабайт. Вот. После того, как вы увидели, допустим, 331 файл оптимизации доставки. Выбираем. Нажимаем ОК. Вы действительно хотите удалить необратимые эти файлы. Удалить. Все, файлы у нас удаляются. И, соответственно, у нас место освобождается. Вот таким способом можно почистить диск C. Дополнительно приобрести память. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Всем пока.